Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Скорпион на мае месяце. Вначале я хочу поблагодарить Елену за донаты. Желаю вам, Лена, успеха и процветания. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, что ждет вас, дорогие Скорпионы, в мае месяце. Какие задачи перед вами стоят, какие энергии идут, какие возможности. Первая карта – это карта задач. События, энергии, настроения – Работа, любовь, отношения, семья. И одну карту мы возьмем из колоды «Транссерфинг» реальности, которая учит нас менять свою реальность, меняя свое мировоззрение, свои мысли. Итак, первая карта. Карта задач «Тройка мечей». Карта говорит о том, что нужно будет открыть глаза на какие-то свои задачи, проблемы, не убегать от них, а начать, наконец, решать. Карта также говорит о том, что может быть нужно вам отдохнуть, выспаться, выплакаться, да, или снять какой-то стресс, негатив в хорошем таком плане, да, в хорошем таком варианте. У кого-то по этой карте будет задача сделать какой-то шаг, который, может, вы давно не хотели, да, но наступило такое время, когда это уже необходимо сделать, когда терпеть уже больше нету смысла, ни сил, ни желания. Давайте посмотрим, через какие события вот вас будут призывать к решению проблем, к решению задач, на что надо посмотреть трезво, оценить ситуацию. Первая карта тройка мечей. Карта отдыха, развлечений, гуляний, отмечаний. Возможно, вот одна из задач. Подумайте, да, насколько много времени вы тратите на встречи с друзьями, подружками, на праздники. Да, возможно, это отнимает у вас много времени, не дает вам добиться успеха в жизни. Вообще, по событию, для событий эта карта хорошая, она говорит, возможен успех, но когда он приходит, здесь даже может быть не так, не то, чтобы когда он приходит, и вы много на, тратите время на то, чтобы его отпраздновать, здесь, скорее всего, нужно что-то завершить, и это завершение да, будет успешным. Вот здесь открыли глаза, проанализировали ситуацию, да, приняли какое-то решение, реально посмотрели на какие-то вещи, да, и поняли, что нужно что-то завершить. И вот это завершение, и вот это решение, оно принесет такое облегчение, возможно, ну, какую-то радость в этом плане. Вторая карта, это карта работы, это когда надо ежедневно, предпринимать какие-то усилия, потому что надо зарабатывать деньги, что надо их ковать, что-то изготавливать, работать, возможно, руками. И для этого будут благоприятные обстоятельства. Но здесь, видите, если карта задач стоит, что открой глаза, посмотри реально на вещи, что есть какие-то проблемы, здесь подумайте, что в работе может требовать пересмотра, переделки, на что нужно открыть глаза. Для кого-то это будет то, что вы много, наоборот, работаете и не видите света белого, да, и не видите, куда можно еще развиваться, застряли в одном месте. Для кого-то это будет, сколько финансов вы получаете, возможно, вы хороший специалист, а вам очень сильно недоплачивают, и где-то в другом месте вы будете зарабатывать больше. Здесь еще по работе потом посмотрим. Ну, карта советует, что нужно быть практичным, дисциплинированным. Возможно, это у вас а здесь какие-то нарушения есть, что вы, может быть, опаздываете на работу или не настолько относитесь ответственно к работе. Подумайте над этим. Ну, вот в любом случае, вот в этих во всех ситуациях нужно что-то изменить, потому что здесь вы... Либо неправильно воспринимаете какую-то ситуацию, информацию, либо вы вообще закрываете глаза на какие-то дела, которые нужно решать, на какие-то ситуации, которые нужно разруливать. Да, как делаете вид, что вы этого не замечаете, не видите. И вот третья карта сила. Она говорит о том, что вы, у вас есть вот эта сила, чтобы решить все эти вопросы. У вас есть сила, чтобы прийти к хорошим заработкам. Да, чтобы и работать, и отдыхать. Может, у вас, кстати, баланс нарушен да, в этом плане. Что вы, может, либо много отдыхаете, либо много работаете. А надо навести вот баланс, да, и отдыхать, и работать в меру. Карта сила говорит о том, что у вас есть все силы. У вас есть сила воли. И в этом месяце нужно будет проявить эту силу воли для того, чтобы добиться результата. Здесь человек справляется с проблемами да, не через боль или какие-то страдания неожиданные, которые открываются, да, а через плавные какие-то действия, через правильный подход, мягко, любя, играючи, да, решая какие-то свои задачи и проблемы. И карта советует, будь уверен в себе при решении вот этих задач и проблем проявить свою силу воли силу духа и тогда у тебя все получится. Да идут какие-то испытания, идут какие-то проверки но это всегда приходит для того чтобы сделать нас сильнее или решить наши какие-то задачи. По этой карте вообще это карта добродетеля. И именно добродетель в том, чтобы проявить силу духа или воли. Если вы, допустим, много отдыхаете, гуляете, нужно проявить силу воли и сказать, мне нужно усилия направить на работу. Если наоборот, вы много работаете, нужно проявить силу духа и сказать, все, не задерживайся на работе, иди, отдыхая набирайся сил, восстанавливай энергию. Но это тоже должно быть ну, правильными да, путями. На работе что у нас происходит? Десятка чаш Карта в принципе позитивная, да? но учитывая задачи этого месяца, да, мы здесь тоже предположим, что здесь есть над чем работать и есть задачи, которые нужно решать. Что это может быть? Это работа в коллективе, это когда нужно все вместе идти к одной какой-то определенной цели. А в коллективе может быть раздрай, в коллективе может быть недопонимание, в коллективе могут быть какие-то подставы или как это называется, интриги, да, вот, возможно, если есть такие проблемы, то вот задача месяца говорить: открой наконец на это глаза, да, и порешай это. Либо сядьте коллективом, поговорите насчет этого, да, что у нас одна цель, одна идея, и мы должны дружно, совместно все идти к этой цели, и только тогда мы добьемся результата. Тем более, если вы, допустим, начальник коллектива, да, или руководитель, или, не знаю, бригадир там с какой-то строительной, компании или в офисе, вы, например, начальник какого-то отдела, то в ваших задачах да, сколотить этот коллектив, собрать его в кучу, нацелить на какие-то общие задачи, тогда будет победа, будет хороший результат, будут прекрасные перспективы в этом месяце, развить свое дело, заработать и <coughs> добиться успеха. Если вы работаете в каком-то семейном бизнесе, то эта карта очень хороша, и она говорит о том, что здесь будет, будут, будут, будут даваться какие-то новые возможности для того, чтобы развить свое дело. И если это касается родины, да, дачи, домов, семейных каких-то вещей, связанных с семьей, да, то здесь все будет прям хорошо очень идти. Может быть, даже детские какие-то товары, если вы продаете, производите что-то для дома, для семьи, для детей, то это будет очень хорошо. Но вот учитывайте вот эту карту, что если все-таки у вас там в коллективе какие-то раз приездят, это надо наладить. Посмотрим теперь карту семьи. И здесь у нас пятерка Пентакли. Вот семье что-то не хватает, да? Возможно, вот эта карта более даже относится к семье, потому что здесь у нас карта неудовлетворения, да? Недостатка внимания, недостатка тепла, недостатка может быть, финансов, да, большие, может быть, какие-то расходы или выплаты по долгам, или кто-то из членов семьи уволился, может быть, с работы, да, вот какие-то такие могут быть, или там техника сломалась, надо что-то купить, и финансов надо много, или налоговая прислала какие-то там претензии по налогам и пени какие-то начислила, с этим надо разбираться, да. Но вот здесь в семье, вот даже карта задач ближе идет что в семье да, надо порешать что-то, может быть, с детьми надо решать какие-то вопросы, может там нет контроля, нет достаточного внимания и любви, и дети, может быть, тоже требуют этого внимания. Подумайте, да? Давайте посмотрим карту трансерфинга реальности, что она советует, как вы можете изменить вот эти события, да, решить вот эти проблемы, задачи, которые ставят вам на этот месяц. Карта Дитя Бога выпала, да, старший аркан, третий аркан, и она говорит о том, что ваше намерение – это намерение Бога. Просить что-то у Бога, да, это все равно, что просить у себя. Бог не просит, Он не делает. В смысле, Он не просит, Он просто делает то, что хочет. Не просите, не требуйте, не добивайтесь, а просто формируйте сами свою реальность с помощью осознанного намерения. На самом деле цель вашей жизни заключается в сотворении вместе с Богом, да, в сотворении своей реальности, в сотворении жизненных каких-то ситуаций, в решении жизненных каких-то вопросов. И карта говорит о том, что Бог проживает с каждым из нас вот эту жизнь. Он нам дал право свободы выбора. И Он дал нам власть формировать свою реальность в меру своей осознанности. Вот то, что мы, как мы ее. Её понимаем что мы хотим то и мы получаем в жизни как пример да вот например мы какое-то событие происходит мы отреагировали негативно мир это воспринимает как желание раз мы эти эмоции испытываем да как желание испытывать такие же эмоции и дает нам еще негатива или наоборот мы получили какой-то негатив первый, да, но отреагировали позитивно, тогда мир понимает, мы хотим позитивных каких-то событий, дает нам эти события. Вот так мы формируем свою реальность. Итак, дорогие скорпионы, у вас э, идут, в принципе, хорошие вот такие события, да, надо будет проявить, конечно, силу воли для того, чтобы решить не одну задачу, да, может быть, две-три а на работе. Подумайте и попытайтесь, не попытайтесь, а задача ваша, да, как-то объединить коллектив. И тогда вы добьетесь больше совместно, да, с кем-то добьетесь больших результатов дома. Прямо запланируйте себе, что нужно уделять внимание жене, любимой, мужу детям, да, близким своим, каким, всем близким, любимым людям, потому что им этого внимания не хватает. И, конечно, здесь еще нужно решать финансовые вопросы, да, улучшать свою финансовую ситуацию, работать, но не так, чтобы себя прям там а, обе, а, обесточить, да, а так, чтобы и вовремя отдыхать и работать, чтобы деньги зарабатывать. Но для всего этого нужно проявить силу воли. Прекрасный расклад у вас на этот месяц. Я желаю вам удачи, чтобы вы решили все свои вот эти задачи, пришли к хорошему финансовому состоянию и научились вовремя отдыхать, и создались на работе, сплотили свою команду. И дома у вас получилось дать всем внимание, любовь и поддержку. И не забывайте, что вы сами формируете свою реальность, просто правильно относясь к ней. Я желаю вам, дорогие друзья, удачи успеха, процветания. Прямо сейчас поставьте лайк. Это наш с вами энергообмен за информацию. И поделитесь с друзьями, с такими же скорпионами, которым эти советы могут помочь. И напишите в комментарии как вам откликается этот расклад. Я желаю вам еще раз удачи. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.